При прохождении узкого пучка белого света через призму, на экране можно увидеть сплошной спектр. Сплошные спектры наблюдаются не только при разложении солнечного света, но и любого света, излучаемого раскаленными, нагретыми до нескольких тысяч градусов твердыми и жидкими телами. Солнце лишь одно из подобных раскаленных тел.